Здоровая. Ну? Как ты? Ну а мы продолжаем с тобой заниматься улучшением моей сумки Луевитон до последнего десятого уровня, чтобы разблокировать наконец-таки абсолютно все 72 слота в моем инвентаре. В прошлый раз мы с тобой потратили довольно большое количество ресурсов для крафта рюкзака и смогли улучшить эту сумку буквально только лишь до пятого уровня. Мы сделали 101 попытку улучшений. Не совсем нам с тобой повезло, как хотелось бы. И сегодня у нас с тобой еще больше ресурсов, а именно на целых две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 Или сумку до последнего десятого уровня за донат естественно через меню slash donate за 1200 коинов но мы с тобой не ищем легких путей а пытаемся сделать все это сами абсолютно бесплатно ну а точнее за игровую валюту тем более что все эти ресурсы можно спокойно купить абсолютно у любого игрока на торговом центре цены на все эти ресурсы на каждом сервере разные всех цен я не знаю так что напиши мне лучше в комментарии обязательно какие цены конкретно на ткани чертежи на твоем сервере на данный момент покупаешь ли ты их или фармишь на заводе сам я думаю нам не придется сегодня с тобой целых 200 раз пытаться улучшить этот рюкзак я надеюсь нам сегодня повезет куда больше мы как минимум за те же еще 100 попыток добьем еще оставшиеся пять уровней этого рюкзака все так же залетаем на свой любимый чердак и приступаем к крафту По-прежнему меня дико напрягает тот факт который упустили разработчики что нас с тобой не оповещает система о удачных попытках этого крафта все время нам с тобой как бы ни было пишется только одно из тоже сообщение. Хотя буквально с первой попытки мы сразу с тобой улучшили данный рюкзак уже до шестого уровня и получили еще два дополнительных слота. Отличное начало, я думаю, еще немного и мы с тобой добьем последний десятый уровень. Но к сожалению, пока что нам с тобой дико не везет. В очередной раз я поймал какую-то полосу неудач. Сделав, наверное, еще 20 попыток, я понимаю, что нам с тобой пока что не прет и мы с тобой так и не можем перейти на следующий седьмой уровень. не мы будем расстраиваться ресурсов еще довольно много и мы с тобой все-таки постараемся сделать это проделав еще довольно немаленькое количество таких попыток я решил все-таки проверить может хотя бы один уровень я смог поднять на этом рюкзаке и тут к моему удивлению я увидел целых три новых дополнительных уровня и плюс два слота за каждый из них девятый уровень этой сумки у нас с тобой осталось еще довольно огромное количество попыток на крафт рюкзака и всего один последний финальный уровень который нам должен дать целых 6 дополнительных слотов, как утверждали разработчики с выходом этого обновления. И сделав буквально всего-навсего еще одну попытку, я получил уже совершенно другое новенькое уведомление о том, что наш рюкзак теперь максимального уровня апгрейда. Неужели эта система стала выдавать что-то еще помимо того, что нам не удалось скрафтить рюкзак? Короче говоря, я безумно доволен в этот раз у меня ушло гораздо меньше ресурсов, хотя я подготовил еще увереннее и сильнее к этому апгрейду. Ну как ты уже увидел сам, в этот раз нам реально повезло куда больше, чем в прошлый раз. Все, это сумка у нас с тобой последнего 10 уровня. У нас разблокировались абсолютно все доступные возможные слоты. Теперь у нас 72 слота, все как и полагается. И наконец-таки разблокировал все свои предметы, которые у меня были залочены. Все свои номера, которые у меня в довольно большом количестве. Возможно я сделаю для тебя еще один ролик по типу «Поймай, если сможешь». Где солью все эти номера в ГОС, и ты сразу же сможешь поймать их по государственной цене в гбдд обязательно напиши мне в комментариях, хотел ли бы ты ловлю этих номеров. И также напиши мне в комментариях, как лучше поступить со всеми оставшимися ресурсами. У нас с тобой есть еще одна квестовая сумка именно пакет, который мы получали с тобой за прохождение новогодних квестов у Снегурочки или у Деда Мороза, я уже точно не помню. Он у нас с тобой первого уровня. Мы также можем постараться его улучшить, но я не знаю, зачем мне две сумки 10 уровня эти сумки квестовые а насколько мы с тобой обознаем квестовые предметы по моему нельзя продавать сейчас на торговом центре а вот прикупить какой-нибудь рюкзак в магазине аксессуаров прокачать его в дальнейшем до 10 уровня и разыграть между игроками и в дальнейшем последствии отдать на торговом центре за 1 рубль победитель я думаю было бы куда интереснее опять же напиши мне об этом в комментарии хотел ли бы ты увидеть от меня такой розыгрыш ну а я сам в свою очередь остался доволен. В целом у меня ушло примерно 130 попыток на улучшение этой сумки с нуля до последнего 10 уровня. В ресурсах, чтобы ты понимал, это примерно 650 тканей и 250 чертежей. Как показывает практика, судя по комментариям в прошлом видео по улучшению рюкзака, эта система абсолютно дикий рандом. Кому-то крайне везет, он буквально с 50 попыток умудряется улучшить свою сумку или рюкзак сразу до последнего десятого уровня. А кому то наоборот не везет от слова совсем а он даже с 20 30 попыток не может улучшить эту сумку буквально всего на один хотя бы уровень опять же о своей удаче, о своем опыте в плане крафта и улучшения рюкзака ты можешь написать мне в комментариях я с удовольствием почитаю и прикину среднюю статистику ну а на этом у меня пока что для тебя все пока